Добрый вечер, меня зовут Александр, я занимаюсь тем, что мешаю бетон. Вот сегодня я хотел вам рассказать о чем-нибудь таком простом, о чем-нибудь, что всем будет понятно и приятно, о чем-то, о чем мы все любим и с чем мы каждый день встречаемся. Я решил рассказать о дисперсных системах. Почти, почти наверняка все вы знаете, что такое дисперсные системы. А, а, а если кто-то и забыл, что это такое, то сейчас я вам коротко об этом напомню. Ну, для тех, кто э, вообще э, не помнит из какой это области, это вообще что математика, биология, и, там программирование, там везде есть системы. Я расскажу так, что это вообще-то физика и химия. Физика и химия и конкретно э, дисперсные системы – это вот… То, что, что, что нам нравится, это вот дисперсные системы, мы в небе наблюдаем, мы их пьем по утрам, мы ими чистим зубы. Если совсем э, рассказать, э, почему же э, дисперсные системы нам так важны, почему, почему хочется об этом рассказать, вот посмотрите на облако. Вот, э, Дети часто на облака смотрят и э, представляют себе разных животных. И, а вот если у ребенка спросить, а из чего облако состоит, какое оно? Ну, дети разные рассказывают, как бы, кто-то говорит, что оно, что, что оно из ваты состоит, облако. А, ну, а, а с другой стороны, спросите у взрослого, в, в, в каком состоянии находится облако, что это такое? Ну, я не думаю, что, что э, абсолютно все смогут дать правильный ответ, потому что э, правильным ответом будет, будет, что облако – это дисперсная система. Итак, что же такое дисперсная система? Что такое дисперсная система? Хорошо можно э, объяснить с помощью другого всем известного определения – это термодинамическая фаза. Если, если вы думаете, что с термодинамическими фазами вы никогда не сталкивались, то, спешу вас обрадовать, вы практически везде термодинамические фазы видите. Потому что термодинамическая фаза – это некое количество вещества, однородное по, по своему химическому составу, и имеющие и ограниченные определенной поверхностью раздела. Почему? Проще говоря, это кусок чего-нибудь. Или не кусок, а где-то налито, где-то что-то в воздухе. Так вот. Дисперсная система – это когда у нас одна ди, э, термодинамическая фаза, ну вот как здесь синеньким показана она, э, она называется дисперсной фазой, находится внутри другой э, термодинамической фазы, которая называется дисперсионной средой. При этом между ними существует некая вот такая вот прослойка, которая зовется границей раздела фаз. Ну. Она на самом деле не такая толстая, она совсем тоненькая. Это, это фактически просто граница, где молекула одного вещества заканчивается и молекулы другого вещества начинаются. Но она очень важна, потому что само ее существование определяет то, что дисперсная система может существовать. В связи с этим нужно сказать, что хотя очень много веществ пар веществ могут образовывать дисперсные системы, есть огромное количество веществ, которые никогда дисперсных систем не образуют. Это, когда, это два газа. Два, э, молекулы газа все, все время перемещаются э, в пространстве, поэтому никакой э, гра, э, границы раздела фаз там просто не возникает. Но вместе с тем, если у нас всего лишь э, дисперсионная среда является газообразной, а э, дисперсная фаза в каком-то из, из других э, состояний находится, например, твердая или жидкая, то, все, то эти системы дисперсные как раз настолько... Э, Распространены, что все мы их, буквально все мы их каждый, каждый день видим, знаем, и э, они, можно сказать, даже определяют наше настроение в этот день. Вот, как, например, э, сегодняшняя, погода. сегодняшняя погода у нас такая, что мы, куда бы ни посмотрели, мы везде видим э, определенный вид дисперсных систем, которые называются аэрозолями. Ну, обычно люди представляют себе вот так аэрозоль, когда им говоришь слово аэрозоль, ну вот оно, вот, вот он в баллончике тоже. Но на самом деле, вот сегодня у нас все небо в тучах, можно сказать, что у нас э, все небо затянуто аэрозолями. Аэрозоли у нас бывают жидкими, вот как, например, туман ну, или облако, и бывают твердыми, когда твердые частицы в воздухе находятся в во взвешенном состоянии. Вот, например, пылевая буря, тоже кто-то не слабо пшикнул. Ну, кстати, кстати, вот, когда мы смотрим, дымок красивый подымается, это тоже э, э, твердый аэрозоль на самом деле. По, по, э, или, например, пар э, над чашкой чая. Это, это, это аэрозоль жидкий. Но дисперсные э, аэрозоли это так сказать то что, то, что нам э, эстетическое удовольствие доставляет а вот э, дисперсные системы с, жи, э, с жидкой дисперсионной средой э, они э, нам нравятся по, по гораздо более приземленным причинам потому что дисперсные системы с жидкой дисперси, дисперсионной средой это, это, это очень много продуктов питания. Это, это и молоко, и масло, и соки различные. Так что, кстати, кровь. Ну, не в том смысле, что, что это, это, конечно, мож, э, кому нравится, может попробовать кровь. Но вообще я имел в виду, что наша, наша кровь сама по себе тоже является э, э, дисперсной системой определенного вида. Это так называемая суспензия. Суспензия – это когда у нас в жидкой э, диспе, дисперсионной среде дисперсная фаза находится в твердом состоянии. Вот здесь приведено в качестве примера краска, наша самая обычная. Там э, пи, э, твердые пигменты находятся внутри э, э, жид, каких-то жидких масел, которые и... М, ну, с которыми вместе они вот такую вот краску образуют. Еще есть такая штука, как эмульсии. Ну, здесь приведена э, в качестве примера какая-то техническая эмульсия. Э, но наше самое обычное молоко – это тоже у нас эмульсия. И эмульсии интересны тем, что это вообще-то тот случай, когда у нас и дисперсная фаза, и дисперсионная среда жидкие. Две жидкости и все равно образуют, э, достаточно, э, образуют э, поверхность раздела фаз. Далеко не всегда, кстати, образуют, но об этом я чуть позже скажу. Э, что касается... Э, варианта, когда у нас э, дисперсная фаза жидкая, а э, дисперсная фаза газообразная, а диспер, э, дисперсионная среда жидкая, то это мы все тоже отлично знаем, это вот пена, так и называется, пены. Ну, в связи со всем этим, вот у нас как бы что-то в чем-то плавает, это же должно... Э, все удерживаться некоторое время в стабильном состоянии, возникает вопрос, а как, почему, они вообще не, почему они мгновенно, абсолютно все дисперсные системы не разрушаются? Они разрушаются они по, по той причине, что там все силы, которые на э, частице дисперсной фазы действуют, они уравновешены. Причем самая главная сила здесь – это сила поверхностного натяжения. Она возникает там, где как раз на границе раздела фаз, и она в мире дисперсных систем самая мощная. Она стремится как можно сильнее сократить вот площадь этой самой поверхности раздела фаз. Ну, в случае, когда это пузырек воздуха, здесь, здесь ей мешает... Она сжимает его до той, до той, до той степени, пока сил, ее, эта сила не уравновесится с силами газового давления в пузырьке. Что касается висения в среде какой-то, то она обеспечивается тем, что у нас, у нас сила тяжести уравновесивается силой Архимеда. Все силы уравновешены, ну, как правило, речь идет о совсем небольших частицах или пузырьках чего-то, жидкости или газа. Однако, э ну, это э одинаково справедливо, что для пузырька в воде, что для частицы пыли в воздухе. Однако, иногда э сила поверхностного натяжения играет против дисперсных систем. Это случай, когда она слишком сильная. Потому что когда у нас две, две капельки чего-либо э, э, близко, то она старается встретить их в одну большую каплю, и, это, и в этой капле уже не соблюдаются вот те условия э, равновесия, которые были на предыдущем слайде. И поэтому для таких. Для, для создания искусственных дисперсных систем, в частности искусственных эмульсий, применяются так, такие вещи, как эмульгатор. Наверняка все их слышали э, в, в названиях, э, то, есть, то есть в составе продуктов различных питания. И вот вы будете знать, что, что по сути своей что они делают? Они не дают вашему продукту расслоится, они однородность его обеспечивают благодаря тому, что э, дело, они покрывают поверхность вот этих пузырьков э, жидкости, внутри другой жидкости и э, снижают силу поверхностного натяжения, благодаря чему может стабильно существовать дисперсная система. В связи с этим возникает интересная идея. Поскольку у нас э, по своей сути эмульгаторы являются так называемыми поверхностно-активными веществами, то поверхностно-активные вещества можно, у нас используются среди многих э, своих применений и для пускания мыльных пузырей. Так вот, интересная мысль есть, что если мы мыльный пузырь надуем каким-нибудь газом, не воздухом, и при этом э, и отрегулируем его размер таким образом, чтобы он, в нем соблюдались вот все вот эти условия, то есть чтобы он висел в воздухе, то совокупность таких пузырей по-своему, э, в принципе, притянутая немножко, конечно, за уши, можно назвать искусственной дисперсионной системой, в которой и дисперсная фаза, и дисперсионная среда находятся э, в газообразном состоянии. Ну, Это все касается те, э, тех систем, э, в которых э, дисперсионная среда или жидкая, или газообразная, там, где оно все может перемешиваться сильно. Там, где дисперсионная среда твердая, таких... Э, Таких э, систем у нас тоже очень много. Как правило, они э, нам столько радости, как предыдущие виды не приносят, но они очень полезны для нас. Вот, например, самый простой пример – это самая обычная губка. Это вариант дисперсной системы, когда дисперсионная среда у нас твердая, а дисперсная фаза у нас газообразная. На примере этой же губки хорошо видно, что э, если мы эту губку, например, пропитаем водой, что у нас получится? У нас фактически одна э, дисперсная система перешла в другую, в которой уже э, э, дисперсная, э, дисперсная фаза не газообразная, а жидкая. При этом, если мы пропитаем такую губку э, чем-то, что способно твердеть, каким-нибудь пластиком, например, другим, э, то после твердения мы получим дисперсную систему, типа твердое тело в твердом теле. Мы все, э, наверное, уже наверное, хорошо знаем такие системы, они у нас обычно называются композитные материалы. Ну вот... Композитные материалы можно по-разному получать. Ну, вот, например, есть такая штука, как армированный пластик. Тут совсем не... тут немного другой принцип. Его получение тут не пропитывалось Нич... ничто, ничем. Но зато хорошо видно, что хотя у нас э, всегда дисперсная фаза однородная, форма ее может быть любой. Линейная форма вот, в, в виде сетки – это тоже дисперсная, э, дисперсная фаза, и ничего ей как бы не мешает. И таким как бы образом, ну, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот куда бы мы ни посмотрели, у нас везде можно увидеть дисперсные системы. И в качестве такого вывода или итога э, сегодняшнего рассказа, я предлагаю вам посмотреть вот на эту картинку. Чашка кофе стоит на столе, вот здесь, дис... я, э, э, ну, можно бы насчитать и больше, но лично я твердо насчитал 4 дисперсные системы. Первая – это сам кофе в чашке, это у нас суспензия. На поверхности кофе находится у нас пена, и над поверхностью поднимается пар, это, это аэрозоль. Ну и стоит чашка на столе, это э, или дерево, или, или э, ДС, ДСП, это э, т, т, композитный материал, т, э, газообразная фаза в твердой э, среде. И как бы при желании вы можете продолжить это и поискать дисперсные системы где-то еще. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Я хотел бы спросить, вот эта керамическая чашка является твердой дисперсной системой в твердой дисперсной системе или нет? Она же из разных элементов, по идее, керамика состоит. Ну, ну спасибо. Тут, понимаете, есть дисперсная, смотря на каком уровне мы ее рассматриваем. У нас, если посмотреть, очень, очень, кстати, такой вопрос, который часто насчет дисперсных систем задают дело в том что у нас э, практически э, в любом э, в любом материале есть микропоры ну кроме металлов если мы опустимся на тот уровень на котором мы эти поры уже можем рассматривать тогда это да дисперсная система что касается конкретно керамики то керамика это это у нас что это глина Глина, вообще как бы считая, несмотря на то, что она состоит из ряда оксидов, э, она считается достаточно однородной. Вот в процессе приготовления, там где... Э, ну, это смотря, по, конечно, ну, керамику для чашки там шликерным способом изго, изготавливают, там очень, очень сильная гомогенизация происходит. То есть равномерное перемешивание этой смеси, как бы внутренние какие-то, собственно, собственно, то, как бы, собственно, сам материал глину, можно считать в этой чашке однородной. Вот поры в ней, это микропоры, это порядка, там даже мель, меньше, меньше, меньше микрона. Вот, в принципе, на этом уровне ее, как дисперсную систему, можно рассматривать. Да. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вода с растворенной солью, натрий-хлор, это дисперсная система? Чистая Между, вода? Если, смотрите... Какое главное условие для дисперсных систем? Там должна быть поверхность раздела. Да. Дело в том, что когда происходит растворение, там, конечно, может тоже допределиться. Там, в определенных пределах, когда это пересыщенный раствор, там, конечно, могут образовываться мицеллы, и там уже сложно да. сказать. Вот когда это там достаточно сильно все растворено, М то как бы, поверхности раздела фаз нету. И, нет, это, это не является дисперсной системой, растворы чи чистые такие. Окей, тогда это раствор с макромолекулами, белок ДНК, если нет мицелла-агрегатов. Это, дисперсная? знаете, сложный вопрос. И где граница тогда, между. Да. Ну, вопрос не в этом, как назвать раствор с молекулами, как определить, дисперсный он или нет, как определить, если... Вы знаете, на, э, вот у нас белки, они у нас, э, сколько, порядка э, до, ну, до, до сотни нанометров, по-моему, длиной или, или несколько сотен нанометров, да. Вот, вот если, если мы рассматриваем э, наш, наше вещество или нашу систему на уровне, когда размер э, в, э, в, наноме, э, в сотню нанометров э, нами э, как бы имеет значение в такой системе, что неоднородность такого э, масштаба, в принципе, нет, вы знаете, нет. Потому что э, все-таки э, поверхность раздела фаз, это все-таки э, когда один слой молекул соприкасается с другим слоем молекул. В принципе, там как минимум один слой молекул должен быть, как бы со всех сторон. Потому что там, там, э, там если опускаться глубже, например, в природу того же, э, той же, той же силы поверхностного натяжения, она возникает из-за того, что э, у нас э, энергия, молекул, которые на... Э, поверхности находится этой фазы, она, она отличается от этой энергии связи молекул внутри этой фазы, и вот за счет этого там, собственно, вот эти все явления, вот как, из, как смачивание явления, у нас же есть те вещества, которые смачиваются, которые не смачиваются, гидрофобные, вот это как раз за счет того происходит, что там э, в каких-то случаях э, у нас э, Энергия на поверхности получается больше, чем внутри фазы, а в каких-то меньше. И от этого... Да, да, да. да. Ну, там, по, по, по, да. А мож... У меня вопрос такой. А можно и приготовить дисперсную именно среду из... Из... в норме абсолютно смешивающихся жидкостей? Из, норме смеш... Из тех жидкостей, которые смешиваются полностью, не... можно только при помощи эмульгаторов. Другим... Другим способом никак. Эмульгаторы для того и добавляют в то же самое там, в пальмовое масло, что оно в, обычной, в обычном состоянии с, со средой, со средой там, не смешивается. Ой, то есть смешивается слишком хорошо и не образует вот эти самые не образует отдельную дисперсную фазу. Спасибо. Угу. Так... А, у меня такой вопрос. Дисперсная система а, только тогда, когда одно вещество включает в себя другое? То есть, когда у нас просто есть, допустим, в бутылке две жидкости, это масло и вода. То есть, пока они просто, ну, есть это? граница раздела фаз, но они не одна в другой. Это еще не дисперсная система. Это, это дисперсная, еще не когда дисперсная встряхнем. система. Угу. Окей. Мальчик. Угу. Так, передавайте. Здравствуйте. Вы в начале презентации сказали, что два газа не могут быть дисперсной системой. А есть еще вещества, которые не могут быть дисперсной системой? Ряд жидкостей не могут быть дисперсной. Вот в предыдущий, То есть через один вопрос до этого спрашивали про могут ли, могут ли образовывать... Свободно, свободно смешивающиеся жидкости дисперсную систему, не могут. Те, которые, либо которые совсем не смешиваются, вот как вода с маслом висят друг над другом, либо те, которые э, смеш, полностью э, растворяются друг в друге, образуют единый химический состав, те тоже не могут. А если заключить одну жидкость, в, к примеру, в мецеллы, как ну вот в липидную оболочку, ну как в клетках происходит? Вот тогда как... можно сделать дисперсную систему из двух несмешивающих, на, на вот наоборот, из двух абсолютно эмуль, Эмульгаторы сливочек. вот как раз так и действуют. А, они покрывают э, по, э, вот эту вот дисперсную фазу, э, точнее ее частицы э, тонкой пленкой, и этой пленка пленка снижает силу поверхностного натяжения и как бы ну там разные, это уже сложнее вопрос Там какие механизмы идут В некоторых случаях там нужно Например Обеспечить гидрофобность Какой-то из фазы Просто как бы, когда у нас есть молекулы С с полярными какими-то ветвями, когда, когда у нас сильно полярные молекулы есть в поверхностно-активном веществе, то они могут как бы отделить одну, одну фазу от другой чисто за счет электростатических каких-то электрохимических сил. И вот как бы это, это уже вопрос сложнее в каких случаях чего там происходит. Вот как, ага. как бы так. Пожалуйста, Александр, у меня такой вопрос к вам. Существует ли в коллоидных растворах такое поведение коллоидных частиц, когда они образуют суперструктуры, проявляют какое-то поведение групповое, образуют, ну, в общем, происходит что-то, что свойственно только этим системам и в какую сторону улить? Это очень общий вопрос в коллоидных растворах, чего только не происходит. Там, в принципе, коллоидные растворы у нас э, там много от чего это зависит. Там э, поведение. Ну, вот как бы, э, ну, то есть, бывает по, ли по, такая... по большому счету, вся жизнь на Земле это э, по, определенный вид поведения коллоидных растворов. Во многом. Жизнь на Земле – это вся это, это вот такое особ, особое поведение, где э, э, и атомные силы свое играют, и адгезия, и адсорбция, коагуляция, э, ш, ш, ш, что угодно там еще. Хорошо, а как называются суперструктуры в коллоидных растворах? Э, ну, ну мицелы в коллоидах образуются у нас. А, понял. Ну, как бы. Я, я просто немножко не понял, что именно... Сп... Спрашивается ну, про... Хорошо, потом, большие, потом, Спасибо про, большое. совсем потом. про большие Жить. структуры или про что? Ну, да, сложные. Как, структуры? Про совсем сложные. Ну, совсем сложными структурами в растворах занимается органическая химия. Вот, та, вот там вот молекулы действи действительно образуются сложные. Здравствуйте. Вот Здравствуйте. Мне все не дает такой вопрос по поводу бутылки с жидкостью водой, допустим, и с жидкостью, которая, допустим, растительное масло. Правильно ли я понимаю, что если мы сильно взболтаем эту жидкость в бутылке, мы получим дисперсную систему жидкости жидкости. То есть будут какие-то области масла, которые будут плавать на в на воде. Какой, э, ну, на какой-то короткий момент... Вы, вы получите такую систему, но все, все зависит от того, сможете ли вы такого размера получить пузырьки масла в результате взбалтывания, чтобы они вот, чтобы для них вот это вот условие соблюдалось. Ага, то есть на какой-то момент потому, можно потому получить. Потому что, и э, еще вопрос, будет ли у них вот эта вот черненькая сила, сила поверхностного натяжения достаточно слабая, чтобы даже вот, вот этого размера э, пузырьки, которые друг с другом рядом оказались, мгновенно не, не начали слипаться в, в единый большой пузырь. А как только у нас, э, поскольку у нас масло гораздо легче воды, как только у нас достаточно большие начинают образовываться, они начинают всплывать на, они начинают всплывать на поверхность, происходит расслаивание. Прекрасно. А теперь предположим, что мы за этот короткий момент, когда это является диспертной системой, опустили температуру нашей среды ниже точки плавления масла, но выше точки плавления воды. То есть масло стало твердым, а вода стала жидкой. Будет ли эта диспертная система твердая в жидком? Да, почему бы и нет. Угу. Спасибо. So